Система банков непроста, Ты не поймешь ее законов, Рабом ты станешь навсегда, Раз-расписавшись в договорах, И дни так скорбно полетят, А мудрость, что придет с годами. Здесь тех наверняка, кто спички радостно протянет. И нет здесь тех наверняка, кто спички радостно протянет. А банк горел, кредит гасился, И злосчастный мой процент. Сразу резко подкосился, Рухнул замертво в момент. Но что же делать, коль уже В кредитном рабстве оказался? Надеясь только на себя, Ты тихо факелом занялся. Надеюсь только на себя, Ты тихо факелом занялся. А банк горел, кредит гасился, С ментом я быстро подружился. Поджог был сам, Совершен в обед А к вечеру Кредита нет Поджог был совершен в обед А к вечеру Кредита нет Мораль по жизни только посредством большой костер не разводите жить надо только посредством большой костер не разводите а ангаре кредит гасился и мой процесс в небе быстро растворился, Вместе с дымом он исчез. В небе быстро растворился,